Мы очень долго выбирали клинику. Мы очень рады, что мы остановились именно на этой клинике и попали лично к самому Константину Викторовичу Пучкову. У нас была опухоль неопределенного за которую никто не мог определить. Мы не знали, что с ней делать. Девочке 20 лет. У нас все прекрасно обошлось малоинвазивным путем. После операции наименьшие боли, ребенок себя буквально второй-третий день чувствовал прекрасно, в третий день мы уже ходили большие расстояния, пришли на очередное обследование, у нас все хорошо, никаких онкологических последствий у нас нет, опухоль, которую не могли распознать с 2013 года, не могли поставить точку, что это такое, мы были вне онкологии Петербурга, наконец-то нам поставили точку, и мы теперь абсолютно здоровые люди. Огромное спасибо этой клинике, спасибо лично Константину Викторовичу Пучкову, чтобы вам Всевышний дал долгих лет жизни, здоровья, чтобы вы были как можно дольше вот таким помощником человечества. Спасибо вам огромное.